Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Да, все это время я развлекаюсь в Дубае, и это первый раз за последние 4 года, когда я позволил себе 2 недели не делать абсолютно ничего, а посвятить все это освободившееся время своей личной жизни, при этом даже не смотреть на курс биткоина, и это было так чудесно, знали бы вы. Но пришло время вернуться, ведь это мое хобби, и я не представляю себя без Ютуба. Я обожаю снимать видео, переводить интервью, искать информацию, шерстить англоязычные каналы в поисках чего-то интересного, чем можно поделиться с тобой. Иногда высказывать и собственные мысли, показывать чужую аналитику, освещать самые важные новости. Вот чем я занимаюсь уже 4 года. Да, 20 февраля каналу исполнилось 4 года. И поэтому, если тебе это интересно, можешь подписаться на канал и поддержать это видео лайком. После такого длительного перерыва любая активность будет весьма кстати. Большое спасибо за поддержку. Для меня каждый из вас значит очень много, потому что я вложил 4 года своей жизни в это дело. И каждый новый подписчик дался мне огромным трудом. Ничего с неба на голову не упало. но ну, может быть, кроме того случая, когда меня прорекламировал Кирилл Эванс. За что ему большое спасибо. Он помог мне достичь серебряной кнопки. Весь успех этого канала был буквально выстрадан. Но мы вместе прошли этот путь. И поэтому бросать вас особенно в такое время очень сильно по Похоже, на 2018 год я не хочу. Да и с вашей поддержкой пройти очередные медвежьи качели будет намного проще. Ну а теперь поехали к контенту. Ведь сегодня будет множество тем для разговора и поэтому тайм-коды будут в описании для экономии твоего времени. Я сразу же скажу никакой политики, только аналитика, новости, факты и статистика. Политика разъединяет людей. А мы наоборот хотим объединять вас с криптовалютой и делаем это уже четвертый год подряд. Итак, биткоин упал ниже 38 тысяч долларов из-за панических настроений инвесторов, связанных с российско-украинскими событиями. Но кроме биткоина и фондовый рынок также теряет пункты. Так, например, Dow Jones упал на 500 пунктов из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Из-за этих событий инвесторы чувствуют большую неопределенность, не зная, чего ожидать дальше. Падение рынков будет продолжаться до тех пор, пока инвесторы не получат четкую уверенность в том, что же будет в ближайшем. Будущим. И хотя многие говорят, что это просто раздувание паники, но посмотри, какая происходит эскалация. Это уже не похоже на просто раздувание паники. Кажется, что в этом уже есть что-то большее. Последние новости это подтверждают. Путин приказывает отправить силы в некоторые регионы Украины после признания независимости этих регионов. Кстати, перед этим российский президент общался с немецким и французским лидерами и предупредил их о том, что это случится. При этом НАТО и Запад грозятся санкциями, как обычно, президент США Байден обещает какие-то новые санкции против инвестиций и торговли, которые вроде как могут запретить компаниям и даже просто физическим лицам торговать и инвестировать в ЛНР и ДНР. Такие вот новости. Честно говоря, из Арабских Эмиратов для меня это звучит как нечто очень далекое. И я вообще об этом узнал только сегодня, когда снова вернулся к производству видеороликов. Собственно, это и становится причиной страха на рынках. И по словам Goldman Sachs, фондовый рынок может у еще на 6%, если эскалация конфликта продолжится. Российские рынки и рубль на этом фоне также падают. Так, например, евро вырос практически до 90 рублей, а доллар почти до 80 рублей. Биткоин при этом упал ниже 38 тысяч долларов. Если мы посмотрим на ликвидации на рынке биткоина, то увидим, что они практически не прекращаются. Нон-стоповые ликвидации. Причем в основном, конечно же, ликвидирует лонгистов. Индекс страха и жадности также вернулся на территорию экстремального страха. Что-то мы задержались на этой территории, да? Но не только ситуация вокруг России и Украины провоцируют панику на рынке. Есть еще кое-что. Например, вот это. JP Morgan ожидает, что Федеральная резервная система США будет повышать процентные ставки в течение 9 встреч подряд. По их мнению, это создает серьезные риски для рынков. Как мы помним, ФРС США обещала трижды повысить ставки в этом году, но теперь аналитики банка JP Morgan предполагают, что повышать ставки будут аж 9 раз подряд. Также в Канаде происходят интересные события, связанные с протестами, которые тоже пугают трейдеров, Дело в что канада собирается заморозить аккаунты с цифровой валютой которые связаны с протестами freedom конвой если что так называют протесты водителей грузовиков против того самого не хочу это читать впрочем для меня это позитивная новость потому что оказалось что власти канады не в состоянии заморозить Биткоин, что кстати является причиной почему Биткоин вообще стоит держать он цензура устойчив в отличие от твоего банковского счета или твоей банковской карты ну конечно же самый главный причина является кризис в украине поэтому трейдеры и продают все подряд например акции технокомпаний, так распродали что все их прибыли за последний год просто стерлись их курсы откатились буквально на два года назад но заметь что при этом биткоин держится очень неплохо ведь два года назад он стоил около 8 тысяч долларов а сейчас 37 тысяч долларов и все это происходит просто потому что трейдеры не любят неопределенности мы об этом много раз говорили но для меня этот период который может продолжаться еще долго кажется отличной возможностью не бояться и теперь я хочу показать тебе что я не один такой есть инвесторы которые не переживают абсолютно но используют эти шансы ведь спустя пять лет многие пожалеют о том что эти шансы упустили давай посмотрим метрику которая говорит нам о том что инвесторы не переживают в отличие от трейдеров или краткосрочных инвесторов давай начнем с того что во время крипто зимы краткосрочная перспектива может растягиваться на срок от нескольких месяцев до двух лет мы уже это наблюдали не раз в прошлом. Однако, если ты посмотришь на любой график, который показывает масштабную картину биткоина сроком от 5 до 10 лет, то ты увидишь интересные вещи. Например, вот этот график. На нем разноцветными точками отображается график цены биткоина, а сиреневой линией долгосрочная средняя скользящая с периодом в 200 недель. И мы видим, что она до сих пор растет. Это значит, что на масштабной восьмилетней картинке биткоин до сих пор прогрессирует и растет. И это только один показатель. Кстати, заметь, что цена биткоина на медвежьих рынках, например, вот здесь или вот здесь, всегда падала именно до этой 200-недельной средней скользящей и отталкивалась от нее вверх. Так было, например, вот здесь в 2015 году, так было в 2019 году и так было в 2020 году. То есть за последние семь лет было три идеальных возможности купить биткоин. Практически стопроцентная гарантия. Сейчас, кстати говоря, так скользящая находится на отметке в 19 910 долларов. Это исторический пик 2017 года практически вот здесь. Но заметь, что с каждым днем эта отметка становится выше, потому что эта средняя скользящая все еще растет. Поэтому, если биткоин и рухнет еще больше, то не думаю, что он будет ниже 19 910 долларов. Следующий график тоже очень интересный. Он называется «Биткоин. Прибыльные дни» и показывает нам, по каким курсам биткоин либо прибыльный, либо убыточный. И мы видим, что в 92% случаях за всю историю биткоин был прибыльный для своих инвесторов. Также мы видим, что он не является прибыльным для инвесторов, которые покупали его выше 32,5 тысяч долларов. Это очень интересный уровень, потому что мы уже трижды от него отскакивали, и сейчас приближаемся к нему в четвертый раз. Это, кстати говоря, тревожно, потому что чем чаще линия поддержки или сопротивления тестируется, тем больше шанс на ее пробитие. Вот если этот уровень не удержится, то мы вполне можем увидеть биткоины ниже 33 тысяч долларов. Как раз таки, та самая отметка на 200-недельной средней скользящей почти 20 тысяч долларов. Вот что может стать худшим сценарием для... Биткоина. Следующая информация тоже весьма познавательная и дает нам понимание того, что происходит с инвесторами в биткоин. Здесь оранжевым графиком выступает цена биткоина, а голубым обозначено предложение биткоина, которое в последний раз перемещалось с кошельков как минимум год назад. В общем, это старые монеты долгосрочных холдеров, которые держат их год и больше. И мы видим, что сейчас 61% всех доступных монет биткоина – не двигались больше года со своих кошельков. Больше года их не передвигали. Вот здесь мы видим, как количество таких монет резко упало. На новостях о том, что Китай что-то там запретил, майнеры убежали, Илон Маск что-то там сказал. Все мы об этом помним. Но сейчас, пока цена биткоина падает, эта метрика практически вертикально растет. С 53% до 61% от всего доступного предложения биткоина. Что это значит? Это значит, что холдеров становится все больше, несмотря на падение цены биткоина. И кстати говоря о майнерах, здесь мы видим тоже интересную ситуацию. Поток биткоинов от майнеров на бирже только что достиг минимума за последние три месяца. Конечно же мы видим моменты, когда мы были чуть-чуть ниже, но мы практически к ним приблизились сейчас. Что это значит? Это значит, что майнеры добывают биткоины и не отправляют их на бирже, но сохраняют на своих кошельках. Это очень хорошо, ведь это значит, что майнеры пока не собираются продавать то, что добывают. Теперь я хочу поговорить про хорошие новости, а то наверняка твой новостной фид забит ужасами и страхами. Ну а затем мы еще поговорим про Илона Маска и метавселенную. Ведь кроме майнеров, продавать не собираются и главные инвесторы в биткоин. Такие, как, например, третий самый богатый миллиардер в Мексике. Он говорит, забудьте о том, что биткоин можно продавать и скажите мне спасибо позже. Как мы видим, все больше миллиардеров публично поддерживают биткоин. Что он сказал? Не нужно пытаться поймать идеальное время для покупки и продажи биткоина. Нужно всего лишь купить биткоин и продолжать покупать его на каждой большой просадке и держать, не продавая. В принципе, это то, что советую я практически в каждом видео. Только я бы еще советовал всегда при росте курса биткоина или другой криптовалюты вывести то, что вложил, а все остальное держать дальше. Так ты остаешься без каких-либо рисков вообще, ведь ты уже вернул свое. Итак, долгосрочная инвестиция Инвесторы и даже новые инвесторы, такие как, например, этот мексиканский миллиардер, точно знают, что такое биткоин и поэтому верят в него и поэтому будут держать его дальше, несмотря ни на что. Ну а прямо сейчас цена падает из-за краткосрочных инвесторов и людей с Уолл-стрит, которые находятся в состоянии настоящей паники, страха и неопределенности. Но долгосрочные инвесторы активно забирают и держат биткоины. Кроме этого, сама сеть биткоина растет и улучшается. Вот о чем мы должны говорить, а не о панике. Хочу также показать тебе одну статью, которая доказывает, почему биткоин – это лучший актив, в который только можно инвестировать. Автором статьи является Дэвид Хэнсон, а сама статья называется «Я был неправ, нам нужна криптовалюта». Если что, Дэвид Хэнсон является автором популярной платформы для программирования Ruby on Rails. Ранее он был суперпессимистом, если речь шла о криптовалюте и биткоине. Он называл инвесторов цифровые активы как минимум глупыми людьми, причем делал это буквально с самого начала биткоина с 2011 года но угадай что буквально вчера он признался что был неправ что кусочек пирога от биткоина нужно обязательно откусить и что биткоин действительно нужен почему он передумал а как раз таки из-за канады о чем мы говорили в начале видео ведь Канада не смогла заморозить биткоин-аккаунты участников протестов или тех людей, которые присылали им донаты. Но при этом банковские и финансовые аккаунты, а также кредитные карты, они точно могут заморозить. Вот в чем разница. Твой счет в банке могут заморозить прямо сейчас. Вот почему нам нужен биткоин, и об этом почему-то все забывают. А главная его задача, про его изначальную цель, о его природе и сути. Вот почему Дэвид изменил свое мнение о криптовалюте. Он тоже это понял. Кому еще нужно понять, так это Илону Маску, который недавно поделился своим мнением насчет метавселенной и веб 3.0. Давай послушаем, что он сказал. Я даже не знаю, буду ли я инвестировать в эту штуку метавселенную, хотя люди очень часто мне о ней говорят. Также и веб 3.0. Ну пусть подвесят телевизор на нос. Не уверен, что это приблизит их к метавселенной. Когда я рос, мне наоборот говорили, не сиди слишком близко к телевизору. А сейчас они носят их буквально на глазах. Я такой, чего? Тебе вообще нормально? Странно слышать скептицизм насчет метавселенной от такого прогрессивного человека, который в свое время не побоялся инвестировать в технологии, над которыми также смеялись, как он сейчас смеется над Web 3.0. Что ж, давай посмотрим. Смотрим новости о метавселенной. Возможно, там все плохо и Илон Маск смеется не зря. Спойлер нет. Например, Макдональдс собирается создать виртуальный ресторан в метавселенной, причем он будет вполне себе взаимодействовать с реальным миром. Ты сможешь зайти в Макдональдс прямо в метавселенной и выбрать себе меню, которое впоследствии тебе доставят. При этом для управления этим рестораном в метавселенной будут использоваться специальные NFT. Например, NFT бургер или NFT картофель фри. При этом юрист по товарным знакам Джош Гербин уверен, что многие крупные бренды подадут аналогичные заявки на регистрацию виртуальных мест в метавселенной в течение следующего года. Вот тебе пошутили, да? Шутки кончились, похоже. Далее криптовалютная биржа FTX запустит собственное игровое подразделение, которое будет помогать издателям игр перейти в криптовалютную сферу. Издатели с помощью этого игрового подразделения смогут создавать NFT-игры и криптовалютные игры в метавселенной. Что ж, смеемся дальше. И, наконец, Волмарт тоже подает заявки на регистрацию собственных товарных знаков в метавселенной. Кстати, это новость от 21 февраля, то есть вчерашняя, совсем свежая. Так что я думаю, что Илон Маск очень зря насмехается над этим. В будущем и Тесла откроется в метавселенной. Запомни это и вернись к этому видео, когда это случится. Меня зовут Богатейший Ди. Было приятно провести с тобой этот вечер. Увидимся в новых видео. До скорого!